Ну что, друзья мои, привет! Вы снова на канале «Глобус Мотта». Хотя я не знаю, для чего я буду выкладывать некоторые посылочки. Мы сегодня распакуем 8 посылок Даже 8 плюс Короче, одна посылка уже распакована Мы находимся сейчас в нашем сервисе Как вы можете наблюдать 8 разных посылок Тут у нас бардак, как всегда, но это рабочая обстановка Поэтому не обращайте внимания, погнали Вот эта вот посылка Цену вы сейчас видите В комментариях И, соответственно, в описании вы увидите ссылку это мы покупаем для наших мото всяких штук, для того, чтобы коннекторы создать. Бывают выгоревшие какие-нибудь пины, либо выгоревшие какие-то контакты. То есть, ну вот контактная группа, можно будет ее создать, например, на ровном месте. То есть, неважно для чего. Например, делайте вы подсветку, либо дополнительные фары на мотоцикле. То есть, это очень удобно. Вот это все, тысяча полторы. Здесь по 10 штук каждого. Или по 5, не помню, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот этого нам хватит, ну, года на два нашей электроработы. Там, например, какие-нибудь пары подключить или еще что-нибудь. Вот эту посылку мы уже распаковали. Это у нас вот такая вот вороночка. Она приходит в таком пакете полиэтиленовом. Это очень удобно заливать, например, масло, либо труднодоступные места антифриз почему потому почему удобно потому что а, не всегда вертикально находится у нас отверстие куда нужно заливать да она бывает чаще под углом особенно на мотоциклах здесь очень удобно что очень большая горловина а в сравнении например вот с такой вот штука которую мы тоже заказали на алике бывает крайне труднодоступно и очень маленькие отверстия куда нужно заливать например то же самое масло либо антифриз вот вы видите что находится под углом здесь примерно диаметр 12 мм здесь наверное все 20 но очень удобно вот такие вот штуки для тех у кого есть гаражи рекомендую заказывать там что-то в пределах 200 рублей что вот это что вот это Итак, поехали дальше у нас следующая посылка вот такой вот пакет я честно не помню что здесь давайте его вскроем и посмотрим вместе с вами я уже не помню, что здесь, потому что эта посылка отслеживала как-то криво, и причем у меня вот этот номер вообще вылез непонятно откуда, то есть, ну, блин. Это у меня... Ага, это клипсы, друзья мои, это клипсы. Это вот как раз те самые клипсы для пластика, то, что вам необходимо, когда вы к нам приезжаете. Ну, я думаю, всем прекрасно видно, что это, да? Тут их по 50 штук, да, точно, по 50 штук. Они абсолютно различные. То есть это как бы может быть даже больше для автопластика, но я думаю, что за неимением ничего и для мотопластика тоже подойдут. Хотя, может быть, даже где-то написаны какие-то они. У нас очень большие наборы различных клипс. Много разных сервисе есть. Но решил дозаказать, потому что они начинают заканчиваться. Вот эти вот клипсы самые классные, потому что они так скажем, многоразовые, очень удобные для дальнейшего использования. Но вот вот такие вот, а такие, как на Тойотах, используются. Я очень сильно уважаю и зачастую ставлю даже их, чем нежели какие-нибудь убитые клипсы на мотоциклы, которые там уже 80 раз меняли. Короче говоря, рекомендую клипсы, очень недорогие. То есть, теоретически, здесь в России одна стоит такая клипса, там примерно там, 25-35 рублей. Здесь выходит что-то рублей, наверное, по 10, по 15. Ну, то есть, как бы, значительно выгоднее. Поехали дальше. Так, следующая посылка. Вот такая коробка. Тоже не совсем могу вспомнить, что это. Потому что их получил целых 8 штук. Мы приехали с моря. И много посылок сразу приехало. Опа, что это у нас такое? Что это? Белонг, что? Ага. Это крепление для телефона. Вообще-то считается типа под велосипед. Ну, как бы для велосипеда. Но я думаю, мы и для мотоцикла сможем это дело присобачить. Здесь 31 мм на руль. И здесь есть проставки. То есть есть вероятность того, что на любой руль вы можете вот это дело привинтить. Вот такой фон-холдер. Фон Цена, я не помню, что-то там в пределах там, 300 рублей, что ли, Не знаю, перейдете по ссылке, посмотрите. Часто к нам приезжает народ А блин что делать Нужно телефон закрепить Есть например чехлы у нас да, но Не всем они нравятся У нас например вот такую часто покупают Вот такие чехлы Но это в основном те кто ездит очень на дальние расстояния Под дождем и тому подобное Но я думаю что вот такой вот можно поставить Тогда когда вы действительно куда то очень далеко едете А вот этот тут вот Для перемещения по городу Легкий лайтовый не закрывает вам Ни приборку ни, Никаким образом не мешает так, как он у нас тут крепится? Он крепится у нас болтом. Через куда? А, вот сюда вот болтом он крепится. Вот она отверстие. Вот так вот здесь будет, получается, болт потай И закрепляется сюда телефон. Сейчас возьмем телефон, посмотрим, как это все выглядит. Вот, собственно, я взял телефон. Huawei Nova 2 Plus. Вот такой вот диаметр. Ну, вот он держится, в принципе. Вот он. Ну да, вполне неплохо. Широкий телефон и влазит сюда вполне достойный. Единственный минус, который бы я отметил, вот в этом холдере, он достаточно бюджетненький, но а, как бы держит, выполняет свои функции. Вот видите, написано до 100 миллиметров. Но единственный момент, который бы я отметил, здесь нет резинок. То есть теоретически сюда можно вставить термоусадочную трубку, знаете, да, нагреть феном, и оно в принципе уже не будет так сильно а, опасливо за телефон, что он будет царапаться. Но в принципе за свои там какие-то 350 рублей а, ссылка вы видите в описании Ну я думаю вполне неплохой себе Прибор Так отдаем телефон Я заказал их две штуки Так что если кому надо приезжайте Следующий посыл. Вот он Wire connector какой-то Что это? Что там такое? Что это? Не помню как Тупой а -а -а -а -а. Вот это тоже про провода Это для сервиса все что вам необходимо Это про провода про коннекторы. То есть если мы, например, кому-нибудь делаем свет, к подсветку кому-нибудь делаем нам нужны вот такие вот коннекторы то есть представьте да мы например на крыло вешаем подсветку соответственно это крыло когда кто-то либо когда-либо будет снимать он же не будет перекусывать провода потому что они идут к двигателю там в смысле к мотоциклу мы ставим вот такие коннекторы то есть для того чтобы максимально удобно было потом в дальнейшем либо нам как механикам либо тем кто будет заниматься потом дальнейшим мотоциклом удобно было снимать какие-нибудь детали то есть к примеру вы снимаете пластик а там провода торчат висят да там полуметровые провода которые нужно будет откусить а, снять пластик все сделать свои работы а потом соответственно обратно поставить пластик и припаять эти провода ну это бред я считаю что вот такие вот коннектора если вы делаете себе подсветку они будут очень актуальны плюс ко всему опа что там неправильно заделали ну ладно плюс ко всему здесь есть двухпиновые вот такие вот двухпиновые вот такие вот двухпиновые там дальше будет еще трехпиновые то есть если вы, например, будете делать себе RGB, вот трехпиновые провода. Если вы будете себе делать RGB, RGB разноцветные, то вам, конечно, актуально будет, вот от мамы и папы, это трехпиновые, это трехпиновые, тут есть вот четырехпиновые. Вот под RGB, кстати, самое, то. с переходником, я так понимаю, вот он, это переходник оказывается, или удлинитель такой. Вот. Также есть четырех, четырех. Я их много заказал Ну да, потому что у нас постоянно их не хватает. Э, нехватка этих пинок. Э, постоянно не нужны. Мы сколько не берем, у нас уже почти все закончились. Но ну, так как мы стараемся делать очень аккуратно и правильно, чтобы они у нас все были на разъемах, на коннекторах. Вот такая вот посылочка. А, что здесь тоже не помню, потому что вы сами понимаете, все помнить невозможно. Сейчас как бы так отрезать чтобы не повредить это я уже один раз открылся у меня порвался шнур какой-то я обрезал это что такое это походу какие-то провода что это? вот такая упаковка о это крепление камеры. Вот это, кстати, очень удобная штука, если у вас есть какая-нибудь GoPro, либо там экшен-камера, неважно, какого-нибудь китайского производителя, либо там американского, не знаю, смотрите сами, там Sony, например, японского. Это очень удобная штука для крепления какой-либо экшн-камеры. А, ну, также сюда можно и телефон подключить, если у вас есть, например, там на руль, да, куда-нибудь. То есть, как бы универсальная штука тем, что вот, вот, вот так вот зажали вокруг вилки. Например, я это представляю так, что вокруг вилки зажал, а, поставил сюда какую-нибудь экшн-камеру, затянул все это дело. Все, оно не шевелится, затянул. И все, я могу снимать, например, кадры такие, как от колеса. Ну, вот примерно как-то вот так это все дело закрепить, для того, чтобы поставить сюда экшен-камеру, либо там ваш телефон, если вы хотите, да, и заснять все это дело, как вы по мере движения перемещаетесь. То есть, если, например, у вас, ну, вы же понимаете, да, что не везде можно закрепить, например, камеру, как, например, на руль, где-то можно закрепить, да, а, например, на раму уже нет, но здесь на раму вы можете сделать такой же, поставить хомут. вот этого... Красавчика И а, уже можно снимать абсолютно с разных ракурсов. Держится он достаточно неплохо. Я бы сюда, конечно, подложил бы резинку. Ну, короче говоря, здесь просто пыльно-грязно, поэтому он немножко шевелится. То есть я сейчас его подотпустил. А, я заказал таких две штуки. До этого заказывал, меня, короче, кинул продавец. Он мне не выслал, либо еще что-то, либо потерялась посылка. Он, короче, мне деньги, я не помню, вернул или нет. А, то ли я про моргал вспышку, когда закрыта была сделка. Да, сюда лучше резиночку подложить, потому что тогда фигня скользит. Соответственно, я заказал потом еще у другого продавца две штуки. Он мне прислал одну. Я ему как бы спросил, какого хрена, что мне открыть спор. Он говорит, нет, дорогой, не надо открывать спор. Я тебе вышлю вторую. Mm -hmm. Вот, собственно, она вторая пришла. То есть с продавцом. То есть тот продавец, который, у которого я заказал, на него будет ссылка в описании на этот товар. Так что можете заказывать, не переживать, он честный, то есть все нормально. Он продлил мне срок защиты. И, соответственно, выслал мне второй экземпляр. Ну, как-то вот так должно, например, вы закрепиться. Естественно, здесь может, трубочка немножко танковатая, но как минимум уже что-то будет, какие-то интересные у вас кадры. Усовершенствуйте свое видео, делайте красивые кадры, или, например, там вешайте телефон, как вариант. Вот такая вот посылочка, там что-то в пределах тоже 200-300 рублей, я сейчас не вспомню, ссылка будет в описании, переходите, прочтите. Здесь есть такой еще переходник под GoPro, соответственно, вы понимаете, да, о чем я. То есть здесь под Sony камеры, а здесь под GoPro. Можете спокойно закрепиться и наслаждаться кадрами. Да, кстати, кому интересно, как это все дело снимается, вот такой штатив у меня Manfrotto. И сейчас сюда закрепляю телефон. Вот так вот. Чик. И все это дело снимаю. Погнали дальше. Хотел бы еще с вами поделиться одной посылкой, которую заказал наш механик. Роман по подбору, он заказал себе а, лампы для света, для головного. Вот так вот они выглядят. Вот такая вот упаковка. Вот такие вот шикарные лампы с вентиляцией, как вы видите, да? Вот эта лампа, две штуки, почем она дал? 5600? Он что-то задел... А? Ну, короче, за эти две лампы он отдал пределах 5000 рублей. То есть он пришел в Россию, купил типа нормальные лампы, поставил себе одну, а в итоге она у него сгорела через там, максимум неделю, а то, может быть, там и меньше. То есть вот эти лампы, которые вы покупаете там, за, за те же 4000 рублей, не факт, что они у вас будут нормально работать. А, так вот, наш шикарный механик забрал сегодня посылку, заказав вот такие вот лампочки. Вот такие вот лампы он забрал. Здесь также две штуки, одну... А, нет, он не вытаскивал, вот они, две лампы. Вот такие же абсолютно лампы в России стоят порядка там двух с половиной тысяч рублей, мы недавно смотрели только что. То есть все то же самое, вот порядка двух тысяч, там, двух с половиной. А, наш механик заказал это дело за тысячу, что-то там, 50 рублей. Ссылка будет в описании, перейдете, посмотрите. Я думаю, что если вы хотите улучшить а, пучки света вашего мотоцикла, то, конечно, Нужно прибегать к таким вот девайсам Потому как ну, -таки, ваш свет это мало того, что безопасность во время движения то, что вы видите Еще безопасность то, что вас видят То есть как бы, это, как бы там ни было, это все-таки а, пассивная безопасность Конечно, здесь нет каких-то там шикарных а, хромирований То есть а, здесь все достаточно так себе отражатели стоят, ну то есть как бы это, это пластик судя по всему и его плохо отзеркалили ну извините меня, за 1000 рублей две лампы либо за 5000 рублей две лампы да, то есть как бы разница все-таки существенная. Тут мне механик подсказывает, что вот это все-таки железо, но оно хреново отхромировано, так скажем. Но суть не в этом. А вот, например, лампа, которую также наш механик заказывал за 300 рублей. Пучок света у нее вообще шикарный, но единственный косяк в том, что он отфитит в разные стороны. А вся проблема в том, что если вот сверить, сверить вот так вот, а, если провести прямую линию, то вы видите, что все-таки смещение идет вот, вот, вот сюда. У него... Вот он дальний, видите, он намного шире, вот он, он намного шире, и вот ближний, ну или наоборот, неважно. То есть у него должна быть здесь одинаковая параллель. Если этот светодиод будет выше или ниже, то у вас уже рассеиваться он будет совсем по-другому. Буквально какой-то там миллиметр-полтора уже очень сильно влияет на ваш пучок света. Если мы здесь, например, сверим, да, вот примерно вот так должен стоять, ну, блин, тут тоже ни хрена, а, извиняюсь. Уже надо вот эту фигню одеть еще. Ну, я ее не защелкнул еще, она еще глубже садится, потому что здесь очень туго. Но здесь хотя бы примерно похоже. То есть, вот эта вот ширина вот этого пучка а, очень схожа с шириной а, вот это вот, не, не фрамовой, как она это, это кобальтовой нити, или как она? Ну, короче, вы поняли. О, они очень схожи по своему рисунку. Соответственно, если здесь у нас шире, сама плата э, освещения, то, соответственно, она будет давать неправильный свет. Короче, ладно, вы поняли, да, если вы... Я в этом деле ни хрена не понимаю, я не знаю, что говорит это спонтанно мы все это дело записываем. Это стоит 1050 рублей. Переходите по ссылке, она будет в описании. Так, ну что, поехали дальше. Итак, у нас есть здесь вот такая вот посылка, я что-то даже не помню, что это. А, ну, хотя я подозреваю. Но ну, давайте с вами вместе посмотрим, что же это такое. Вот эта вот штука, кстати Это, короче говоря, камеры Это у нас Ссылочку снимаем, видите, ссылочка Это у нас видеорегистратор Как вы помните, у меня уже был один ролик про видеорегистраторы Здесь уже как бы там На 8 поколений лучше это вот, вот эти камеры То есть, если те были хренового качества то здесь у нас вот такая вот штукенция и вот такие камеры. Вот эта бомба, смотри. И тут написано, там что-то Sony, Muzoni, сейчас покажу на коробке с обратной стороны. Тут что-то написано Sony IMX 323, IMX 323, 8, 1080p, то есть это по факту Full HD. Но надеюсь, если хотя бы HD здесь, то это уже будет хорошо. Потому что там, конечно, было 720p. Но там, мне казалось, что там вообще там не 500. Сколько это там? А, вот такие вот ходы коннектора. Но качество, конечно, уже намного поинтереснее, чем нежели было до этого. Здесь она уже не... А, нет, поворачивается. Вот у меня поворот камеры есть. Она проворачивается по своей оси. То есть вы можете закрепить ее, например, даже сбоку. И потом повернуть так, как вам будет удобно. Вот смотрите вот. Поверну. Вот, видите, поворачиваюсь, вот. Короче, ломать пока не буду, но на, на камеру это все очень неудобно, неудобно делать. И, соответственно, такая же вторая. Вот эта бомба вообще. Вот это вот, парни, я вам рекомендую. Видите, написано РИР и написано фронт то есть задняя, передняя. А вот это вот я рекомендую такую штуку себе вешать, потому что, ну, блин, вы знаете, да, что а, неприятно в случае какого-то непонятной ситуации, а потом доказывать пену рта, что ты видел. На самом деле там этого и не было, да? Может быть. А тут мы камеру включили, показали и вот и все вот ну, кстати, блок вот достаточно тяжелый, Вот не то, что тот. Блин, прям такой увесистый хороший блок. Я хотя думал, что он будет с экраном. Я что-то не понял. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. А здесь у нас, мать моя, столько проводов. Так, у нас здесь есть пульт для включения. Wi-Fi. А, это Wi-Fi коннектор, точно. Это, короче, вы можете наблюдать все ваши видео с, в, в прямом эфире, может быть, даже. А, все, что они снимают, прямо с помощью своего телефона. Потому что, да, я действительно я подумал, на кой хрен здесь а, экран, если у нас он будет стоять где-то внутри глубоко. То есть его увидеть будет невозможно. А, либо разбирать пол мотоцикла. Но, скажем так, что он по сравнению с предыдущей версией, он достаточно тяжелый и, но ну, и кстати, очень хорошо. Но то, что он побольше, это тоже факт. Так, Wi-Fi коннектор. Ну, давайте я вот сейчас просто покажу вам распаковку, а потом уже а, расскажу про него, сделаю полный обзор, а, чтобы вы уже могли принять решение, нужно вам это или нет. Примерно как-то так. Так, забираем. Закрываем все это дело на место. И чуть попозже ждите обзора на вот эту вот шикарную девайсину, потому что Безопасность это хорошо, но когда она еще подкреплена видеозаписью, это вообще очень большой плюс. Так, ставьте там, не знаю, солнечные лайки, если вы хотите прямо вот обзор вот этого вот напишите там. Хочу обзор рекордера суд. Вот такой суд рекордер. Мотоцикл Dual Camera System. Вот так вот. Так, давайте теперь поедем дальше. У нас тут вот еще одна посылка. Вроде даже не последняя и что у нас здесь я точно знаю что здесь я надеюсь по крайней мере что это оно это подходы для шиномонтажа вернее для того чтобы заклеивать себе колеса на мотоцикле но я думаю что вам она не очень актуальна потому как вам для одного мотоцикла хватит и шнурка по факту все вы знаете что есть вот такие вот шнурки как их вставлять я думаю объяснять не нужно вот эти вот все дела. Это как бы считается проф уровень вот этой штуки. Давайте распакуем его дальше. И поглазим, что у нас тут... А, а... Китайцы на кой хрен столько скотча используют? У вас он халявный что ли? Зачем столько скотча? Ревем упаковку. чертовой матери. мать. Зелененький, как Джон Свей. Вы знаете, да, что у меня преимущественно. Преимущественно у нас все Джон Свей. Могу вам показать потихонечку. Видите, какой зелененький а -а -а, красота. Так. Уп, Тут вроде больше ничего нет. Подарков нет. Итак. Открываем коробочку там сейчас пистолеру что это что это, это у нас пистолеру для того чтобы заделывать шины отверстия шин как в автомобилях так и в мотоциклах но почему-то оно больше позиционируется как в мотоциклах видимо потому что все таки сложнее снять на мотоцикле колесо и его Ого, он здоровый какой. Пипец. А вот, я вам сейчас покажу рулетку. Я реально думал, что он маленький. Я думал, что он небольшого размера. То есть примерно вот, вот смотрите, вот. вот 23 сантиметра. Охренеть, он огромный. Я думал, что он там ну, вот такой вот. Кисюнчик маленький. Но вот эта бомба вообще, фишка бомба. Это у нас для того, чтобы накачивать. Кстати, у нас походу здесь чувак очень сильно похож на бебендума на который Мишлен. И вот такой вот огромный пистолет. Ох ты, ёх ты, блин, чуть не убился. И вот таким вот образом, вот он, видите, он заталкивается. Вот он. Сюда мы вставляем огромный пипец. Он кажется реально таким маленьким, когда а, при покупке. Сюда мы вставляем вот эту штуку. Короче говоря, если хотите обзор, ставьте лайк, пишите, хочу обзор на на монтажный пистолет например напишите я не знаю как он правильно называется вот так вот Их, какая штука здесь судя по всему клей что это что как открывается ну, короче от детей это видимо клей какая-то жидкость для того чтобы она что-то делал склеивать на это не знаю давайте я чуть попозже вам детально все это дело расскажу и распишу но вот такая вот штукенция стоит примерно там порядка две с половиной тысячи рублей что-то в этом роде переходите по ссылке видите может быть там цена упала я не знаю осталась у нас последняя посылочка я кстати даже не, не могу знать для кого эта посылка для подойдет ли она для вашего обзора потому что у меня же еще канал про фото видео вдруг вам она подойдет не помню вот видео это что? О, пацаны Алло, пацаны Это ролики подката Они как раз для вас Вот эти, кстати, ролики подката Самые качественные из тех, которых я заказывал Я заказывал много разных много что только не заказывал. Вот эти вот ролики подката – это самые бомбовские. Потому что, ну вот качество у них прямо вот очень приемлемое. Мне оно, оно очень понравилось. Они, они в пределах, что-то каждый там рублей по 500, наверное, стоит. Не буду врать, 500-600. Но они действительно того стоят. А, тут нет никаких логотипов, типа там а-ля Yamaha, Suzuki, там и тому подобное. Но вот здесь, например, 8 миллиметров Black, видите, вот это, например, под Сузуки подойдет. Там, например, 10 мм Black Это под Kawasaki 6 мм, если, например, да то есть Это часто, вот, 8 мм Там также Honda, Suzuki 6 мм, если здесь найду Это в основном Yamaha Вот Здесь, кстати, правильные резьбы Правильный шаг резьбы, потому что я В какие то встречал, я заказал а Там шаг резьбы был не один, там, 25 А полтора, например, да То есть я не смог крутить, поэтому потом уже промерил Резьбу и понял, что лоханулся, ну как бы не я лоханулся, а то, что производитель лоханулся, он указал, что это возможно, на самом деле он не подходит. Так, я, видимо, на 6 не заказывал, да, у меня в основном все десятки, восьмерки, потому что это самый ходовой товар, так скажем, десятки, восьмерки. Шестерки у меня еще есть, они лежат, я, да, я даже их не заказывал. Вот, кстати, у меня из прошлых запасов осталась последняя пачка, то есть, видите, то же самое, вот она. Абсолютно такой же товар, осталась последняя пачка, и я вам скажу, что они вот прям, я их ставлю, и я радуюсь тому, что человеку поставили действительно хорошую, качественную вещь. Ну вот, например, вот шестерки, я вам скажу, ну сделано оно так себе, оно такое, блин, не очень. И они дешевые, там что-то рублей по 200 они стоят, но они вот, вот эти вот я бы не рекомендовал. Короче говоря, это все, что я хотел показать на сегодняшний день. Тут вы увидели сейчас распаковку 8+. Ну, как бы 8, только было на самом деле 9, насколько я насчитал. Да? Если я не прав, напишите в комментариях, что я указал неправильно. Что хотите знать еще о сервисе, о том, что мы заказываем, чем работаем, как работаем, пишите в комментариях. Обязательно... Посмотрим каждый комментарий, мы всегда стараемся отвечать на каждый комментарий, если, конечно, он не какой-нибудь там типа просто лайк или привет. Спасибо, что подписаны на канал, спасибо, что поставили лайк и очень большая благодарность за то, что написали комментарий. Всем пока!